Здравствуйте. Меня зовут Олег. Я участник русской Википедии с 2006 года. В 2019 году я создал группу участников Википедистов Северного Кавказа, соответственно, 2020 стал первым годом существования этой группы. Северокавказские авторы участвовали в разных статейных конкурсах, в том числе мы стали организаторами двух таких значимых событий, как Вики любит футбол и Вики любит Кавказ. В 2020 году в месяц Асии дебютировали сразу два новых раздела на языках народов Северного Кавказа: это Лезгинская Википедия и Абарская Википедия. Кроме того, второй год подряд нам удалось провести региональный Северокавказский Вики семинар в Грозном. 30 разделов Википедии создаются на языках народов России. Но в Сибири и на Дальнем Востоке на данный момент существует только три раздела Википедии: это Якутская, Бурятская и Тувинская Википедии. Но на прошлой неделе языковой комитет сообщил о том, что в ближайшее время будет создана Алтайская Википедия. И, соответственно, скоро в России будет 4 полноценных азиатских раздела. Коллеги! Поздравляю вас с юбилеем Википедии этого сложного, разнообразного, но очень интересного и важного проекта.